recording this so we will listen anyway so we are doing this uh we call it marathon right so so we have been doing this for a few weeks already every week we we have three calls and we already you're not the first uh guest from the field uh we invited before uh tomomi joined us uh and also caroline joined us so you're number three then we also okay. <coughs> of course okay. plan to. Yeah, we, pl we plan to invite more people also in the future. So, so we will run this for another maybe couple months, and it helps people in, in uh, Russian-speaking countries to get some some yes. good momentum yes. because we're having more and more people join now, like like in other in in other countries as well. Yeah, yeah. So I appreciate your time. Uh, thank you for joining, and I will be hosting because I will be translating at the same time. Usually I don't join; I just listen, and uh, you know the leaders they uh, they doing this, yes. but now it's much better. So, you and me will be talking. Yeah, no problem. Uh, yeah, so let me just uh, shortly introduce yourself uh, to them in Russian. And then we go from there. Uh, mm -hmm. Ребята, значит, смотрите, с, с нами сегодня на связь вышел Ливица. Вот мы совсем недавно встречались в Европе, в Венгрии. Uh, это человек потрясающих качеств, очень сильный лидер. Uh, uh, вот, человек uh, очень uh, целеустремленный, uh, очень системный. И человек, который достиг огромных результатов как в традиционном, так и в сетевом бизнесе. И мы сделаем запись этого звонка. Вот Сегодня поменьше пришло людей, чем обычно. Я уверен, что эта запись, она пригодится для тех людей, кто серьезно хочет зарабатывать в Дэйзи. То есть в первую очередь мы сегодня будем говорить о лидерстве и о том, как Дейзи меняет жизни в разных странах. И наши рынки русскоязычные, в частности Россия, только сейчас активно Вот Поэтому как раз мы марафоны проводим да, для того, чтобы показать вам uh, этот бизнес с разных сторон и под разным uh, ракурсом. Uh, итак, давайте тогда непосредственно приступим. Вот я буду традиционно задавать некоторые вопросы, переводить, uh, и мы постараемся uh, управиться минут за 40. Я думаю, что сегодня 40, максимум 50, поэтому да? сегодня мы очень долго не будем разговаривать. So, if I just explain to them I almost understand everything. Yes, yes, yes, yes. Ивица, на самом деле, да, по-русски тоже понимает, потому что, потому что понимает по-хорватски. -по я, uh, yeah, <laughs> по-хорватски, я сам хорват. Ты сам хорват, да, и, скажем так, хорват и венгр. Вот, yeah. <laughs> и русский, русский язык, хорватский язык, конечно, близкий. Слышно, слышно. Похоже, да. да. Yeah. Okay, okay. We, we, uh, it's better uh, uh, English because uh, uh, the Croatian language and the Russian is just similar. But uh, uh, when when you talk, uh, if you talk uh, very fast, then I don't understand a lot. But when you talk uh, slowly, then almost everything. Yeah, of course. Yeah. Okay. Uh, no no uh, problem. But I live in Hungary, so this is again third language, totally different. Да, uh, мы будем говорить на английском языке, да, хотя ивица он uh, хорват, и он понимает uh, русский язык, особенно если чуть поменьше, помедленнее говорить, да, потому что русский похож на хорватский. Вот. Но мы будем общаться сегодня на английском языке, вот. я, я, я это все буду переводить. Uh, мы <класс> буквально недавно провели ивент в Европе, в Будапеште. Вот Туда приезжал Джереми, приезжал, прилетал Эдвард, я тоже там был. И у, в команде Ивицы да, в Будапеште собралось огромное количество людей, я думаю, что где-то, наверное, 800 человек, насколько я помню, полный зал. И это больше, чем в любой другой стране, где мы проводили ивенты. Это даже больше, чем дубайские ивенты, которые мы до сих пор переводили. Поэтому первый мой вопрос Ивице будет, наверное, звучать следующим образом. Как так получается, что в такой небольшой стране, Венгрия, Ивице удалось собрать Рекордное количество людей – это больше, чем в Японии, где 120 миллионов человек живет, где мы только что провели ивент. Это больше, чем в Германии, где тоже гораздо больше людей. Вот в чем секрет успеха Ивицы и как он смог собрать такую огромную, огромное такое огромное количество людей, причем не просто людей, а людей, которые внимательно слушали. Эти все люди в Дезе, эти все люди вовлечены, и нам было крайне приятно выступать на сцене перед таким количеством людей. So, I you can feel that you understood uh, you don't need to tell you understood me, uh, the question okay I understand almost everything so um, I, uh, the key success you know for many people is that uh, uh in a country with with 10 million people uh, you know uh, when you are in the country where the people uh, earn a very small amount of money monthly then uh, those kind of people searching for opportunities. To, to you know just to live and to pay bills and uh, uh, sometimes it may be easier to find uh, uh, people uh, to join uh, those kind of, of ventures uh, when you have people who who who search for that you know in in uh, maybe bigger countries like Germany or, or USA, uh, you know people live uh, much uh, easier, uh, they have bigger. Uh, salaries and uh, they may be not searching for that you know for the, for for them this is just one of of risk uh management uh thing uh for people I understand. In Hungary... let me, let... Yeah. okay okay you can translate let, let... Yeah, let me translate before I forget <laughs> yes yeah, okay so Значит, смотрите, ответ на самом деле на поверхности. вот Дело в том, что Венгрия – это Восточная Европа, это страна, где всего лишь 10 миллионов населения, и люди там зарабатывают меньше, чем в таких странах, как Германия или Япония. Да? Соответственно, поскольку люди меньше зарабатывают, а цены, надо сказать, не самые низкие, им нужно платить счета, им нужно прокармливать свои семьи, и люди в такой стране, как Венгрия, они больше ищут, Какие-то бизнес-возможности, поэтому их легче вовлечь в серьезный настоящий бизнес, да, в то время как, например, в странах, как Германия или может быть Америка. Да? В Дейзи мы в Америке не работаем, но просто как пример: люди зарабатывают гораздо больше, и для них Дейзи или подобный бизнес это как часть риск менеджмента, да, то есть, это часть просто составления портфеля. Да? Это не это не то, чтобы. Uh, способ заработка который будет прокармливать семью и выплачивать uh, оплачивать счета это одна из причин yes so this is one of the reasons and Uh, it's big country, but uh, uh, I think that also people are not earning too much money in in uh, Russia, and uh, maybe we are in the similar situation, right? So, like like in in Hungary, uh, especially now with this uh, stupid uh, uh, situation in the world. I don't want to go into politics, uh, but uh, uh, we know what is happening, and uh, because the Daisy is decentralized, and uh, uh, uh, every Russian. Can, without ивица говорит о том что в России ситуация по идее должна быть схожая потому что люди тоже меньше зарабатывают денег чем в развитых передовых странах Uh, и уровень зарплаты гораздо ниже. И особенно для россиян uh, так бизнес, такой бизнес, как Дейзи, Дэзи сейчас uh, очень актуален в силу тех политических событий. веса говорит, он не хочет уходить в обсуждение вот эти, вот этого вот этой, этой всей ситуации, которая сейчас до да, всех, всех этих как бы глупостей, которые происходят. Вот мы и про политику здесь не будем рассказывать. Да, но все понимают, что, что происходит. Все понимают, что сейчас особенно актуально для людей стало. Uh, зарабатывать uh, деньги какими-то альтернативными способами. Uh, и, uh, конечно же, Дейзи, это шикарный ответ для таких людей. So, uh, we, are, we are very uh, lucky and, and, uh, and happy that we have uh, this kind of opportunity uh, thanks to you, Jeremy and, and Edward. Uh, and uh, that is the reason when I told uh, my people here that uh, Uh, I'm 15 years in online businesses, and uh, you, you know also you you have scammed you you have a uh, uh, lot of uh, businesses just came and go, and uh, to find something that you can rely and and you can have uh, honestly uh, people behind and the. the и дальше Евсе говорит, что вот в такие сложные времена найти такой бизнес как Дэй это действительно великая причина, что за 15 лет работы в онлайн-бизнесе Ивица сталкивался с разными ситуациями, вот есть на рынке и недобросовестные компании, были и скамы, да, которые приходили, уходили. Здесь, например, в случае с Дези ситуация другая, и ситуация, можно сказать, уникальная, потому что и фаундеры, основатели проекта – это люди, которым можно доверять, Вот это достаточно честные, открытые люди, и… Uh, есть такое ощущение что на Дейзи просто можно положиться и uh, в современное время вот учитывая что это онлайн бизнес uh, достаточно тяжело найти подобный uh, проект uh, и я сейчас до переведу авил и я забыл вот uh, прошлое его предложение, я не до uh, вот особенно uh, для, допустим, для россиян uh, сейчас может быть актуально Дейзи. Почему? Потому что это децентрализованный бизнес, и все, что нужно, чтобы заниматься этим бизнесом, это приложение Тронлик, да, либо Клевер. Каждый может его установить, каждый может этим заниматься, да? И политика здесь вообще ни при чем. И каждый человек может вместе с Дейзи зарабатывать uh, на equity, то есть на акциях компании НДТ да, может зарабатывать uh, пассивный доход от трейдинга через краудфандинг и может зарабатывать, естественно, комиссии от построения uh, реферальной uh, сети. И в этом смысле это действительно уникальная uh, ситуация. Вот uh, заходи через USDT, USDT можно везде купить, вот также везде легко можно обналичить с этим никаких проблем нет okay Thank so you. Uh, when you have something uh, uh, like daisy where uh, uh, you have something uh, in vision so so for for for the uh, shares in the futures, that is vision you know you ne we never know what will happen uh, there is very good company uh, endotech Uh, but anything can happen. we all, always hope for the best and and doing everything to to to uh, uh, everything be successful uh, in the future. But you have this equity and you have also this passive income. Uh, when you crowdfund uh, uh, AI uh, at the endotech, uh, they put money there and and that is passive business. So for the people who search for that, Uh it's also very good. And you have also people who don't have money and they don't have anything, you have в одном бизнесе да, есть несколько компонентов которые в сумме дают очень уникальную ситуацию, когда, например, можно рассказывать людям и о долгосрочных планах, таких как получение акций компании Endotech и определенном экзите, выходе, финансовом выходе из этой ситуации, да, когда люди зарабатывают на IPO Endotech в будущем. Вот И это видение, на котором зиждется этот бизнес, и мы все хотим вывести компанию Endotech на IPO, Конечно же, нет гарантий, да, что это успешно все сработает, но это видение, которое заложено в фундамент Дэзи это с одной стороны. С другой стороны, есть люди, которые могут пассивный доход получать от того, что они вкладывают деньги через краудфандинг в тестирование либо криптотренинга, либо форекса. Если там что-то зарабатывается, то можно получать доход. Это тоже очень уникальная ситуация. И третья, очень важная часть, это то, что люди могут здесь у кого вообще нет денег, да, чтобы вложить в краудфандинг, да, больших денег нет, а есть совсем небольшие деньги, они могут здесь э, начать строить бизнес э, с минимальной суммой всего лишь 100 USD, 100 долларов. Да, это совсем маленькая сумма, которая, пожалуй, есть у всех. И даже если у кого-то нет денег, но есть жгучее желание преуспеть, он может начать с маленького, потом приглашать людей, Uh, поднять какой-то капитал, uh, покупать следующие пакеты и uh, делать апгрейды и начинать здесь зарабатывать да, uh, как пассивно, так и активно за счет реферальной модели. Вот эти все компоненты вместе, они делают Dezzy uh, очень уникальной uh, экосистемой, очень уникальным бизнесом traveled to Dubai to, to meet you and, and other leaders uh, at first time when, when we meant uh, meet there, uh, you know what I saw there that, that, that this unity, you know uh, the people who always just looking for the solution, so when we have problem, uh, then we uh, search for the solution. Uh uh People who are not successful, they are always search for for the problems so they, they always saw problems and and, and no solutions and uh, uh in in dubai there was all people who are people who who always searching for the solution so to to everything works and and to to be together and that i think that this is the uh most important for for for the daisy that uh, uh i am sure uh that is just my opinion, I'm not financial advisor. But uh, uh, in my opinion, uh, that is the reason why I told first time when I uh, um, uh, make a video about uh, daisy in Hungary, that I'm pretty sure that this is the last online business what I uh, searching for. So I, I don't need any more another. Uh, that's it. So I'm now Uh, uh, <coughs> Ивичек говорит то, что хотя он не является финансовым адвайзером, да, финансовым экспертом, uh, советником финансовым, uh, финансовым консультантом, uh, он uh, слетал когда в Дубае первый раз и увидел тех людей, кто uh, в Дейзи строит бизнес он принял для себя решение то что то что это как раз тот то самое комьюнити это тот коллектив где люди настроены не на а, проблему а на решение этой проблемы потому что неуспешные люди они а, натыкаются на проблему и они останавливаются они видят проблему и а, они не могут ее преодолеть успешные люди они не боятся проблем а они видят проблему и они находят решение то есть в Дубае Ивис увидел большое количество энергичных и успешных людей, которые ориентированы на решение проблем, а не на то, чтобы плакать круглые сутки от того, что проблемы появляются. И это было решающим фактором, после которого Ивица вернулся, записал тогда первое свое видео, А одна из причин его успеха, да? может быть, Ивица, ты сам потом то, что активно работает в онлайне на венгерском языке и привлекает большое количество людей. Записал тогда первое видео на венгерском языке и понял, что хочет основную часть времени тратить именно на этот бизнес, на Дези, потому что здесь очень сильная команда, очень сильная комьюнити, очень сильное сообщество, настроенное на… Успех и настроенные на решение проблемы. А у нас в Дези разное уже за полтора года, за два года было. Были многие проблемы, и мы все их решили, мы двигаемся дальше, мы закаленные ребята, ребята в этом смысле. И Ивица говорит, что 90, на сегодняшний день 95% своего времени, во-первых, он сказал, что это последний онлайн-бизнес, который он делает, то есть он определенный коммитмент на себя взял. И сказал, что 95% своего времени, своего бизнес-времени он тратит на Дейзи. 95% на Дейзи, 5% на какие-то другие uh, бизнесы, которыми занимаются. So, и это на самом деле много, многого, многого стоит. Когда so uh day before two guys uh, uh three days before three guys so uh i always uh, uh just uh uh have new and new members and uh believe me uh i'm not searching for them so they searching for me uh i yeah. i have in my life this kind of success here in hungary That I don't need anymore to, to run for the people. Uh, but uh, the key for this kind of success is that you need to be always very honest with the people. So, so where you are honest, where you are always told then that you don't put money uh, for the kitchen in any kind of online businesses. You need to search always and, and, and to look uh, uh, from many uh, sites, uh, those business, you know, to be sure that, uh, you want to join, uh, you, you need to, uh, try always to, uh, pull out your, uh, investment, if, if this is investment, uh, for you, uh, then to pull out money and, uh, uh when people understand that, I think that there is no brainer that you need to, start because if you don't start you know uh, uh, nothing's changed so one time uh, einstein told that uh, if you always do same thing but you uh, waiting for other results that this is uh, for sure that you are crazy so uh you need always to to take action и очень интересные вещи говорит, и витсадо да, о том, что есть известное речение, из речения, мы его тоже знаем, да Альберта Эйнштейна, который сказал, что если вы делаете каждый день одни и те же действия, но при этом хотите получить другой результат, то вы сумасшедший, да, потому что uh, Очевидно, очевидно, что для того, чтобы получить другой результат, нужно делать другие вещи. И в этом смысле очень работает простая формула, да, что если вы хотите, чтобы у вас в жизни что-то изменилось, то нужно попробовать, нужно начать, нужно делать, нужно прилагать определенные усилия. И на сегодняшний день уявится такая ситуация, что на венгерском рынке он смотрит свой отчет, там Unilevel отчет в кабинет, новые и новые люди заходят, и он для этого не прилагает сейчас усилий, он не бегает за этими людьми, потому что у него уже выстроена система, когда люди сами приходят к нему. Да? То есть такой настоящий маркетинг притяжения срабатывает. Вот. На это, естественно, ушло какое-то время. И это случается по определенным причинам. И причины здесь следующие. Во-первых, для того, чтобы у вас росла команда, нужно быть абсолютно честными с людьми, нужно быть профессионалом своего дела, нужно уметь бизнес смотреть, пробивать с разных сторон, смотреть, кто за бизнесом, что за бизнес, какое видение и так далее. Да? Особенно, когда сейчас очень много разных неоднозначных, непонятных проектов. И самое главное, действительно, быть честными с людьми, не обманывать их, и тогда можно себя спозиционировать как серьезного профессионала, бизнесмена, лидера, и люди к тебе начинают тянуться. И вот по этому принципу, Uh, на самом деле могут работать абсолютно все. И Витца, uh, this is very important, what you just said, because personally, uh, when I started my uh, network marketing career, like 13-14 years ago, I was doing exactly the same. So I, I used to attract a lot of people through YouTube because yeah. I positioned myself as a, as a professional in the field. У меня также формула в свое время работала. Я знаю, что социальные сети очень хорошо работают. И... Вы можете себя спозиционировать как эксперт в сфере крипты, в сфере финансов, в сфере DAISY, естественно, знать все, все нюансы, маркетинг-планы и прочее, да, по и люди к вам потянутся. Почему? Потому что очень важно заходить в команду к человеку, который немножко в этом разбирается, немножко разбирается. Да? Вот. А желательно, чтобы он разбирался вообще полностью, для того, чтобы вы могли достичь высокого уровня успеха, если вы действительно хотите здесь серьезно продвигаться, потому что кто-то сюда зашел, 100 долларов вложил и забыл на завтрашний день. Да, мы про таких людей не говорим. Это очень важно. Lot of people trying who who is not uh, entrepreneur. So they are, you know, five uh, eight to five job, and they don't uh, know uh, what is what is behind. Uh, they always think that this is some kind of of of of uh, investment, and and they they guarantee something. It's in online business you don't have guarantee. You don't have anything and uh, uh, if you are not working then nothing is guaranteed so uh, uh, okay if you have some passive uh, income but every passive income that uh, uh, gives you uh, big numbers uh, uh, at the end you see that this is scam because uh, it's impossible to pay uh, so the the daisy was the first time when i can show the people look Now they have problem with with AI in in uh, uh, crypto, but uh, uh, this is normally uh, if, if you don't have uh, profit, you don't have payment, and that is the normal. Uh, I'm pretty sure that uh, Dr. Anna Becker will resolve that. And, uh, uh this uh, solution what what uh, you told us uh, uh on October 2 that uh, you will put a uh, uh, majority of the money uh to Forex until until uh crypto is not working well so that is fantastic that again shows the the leaders uh um, care for the people and and that was uh also one of the uh, most important thing for me that I saw That, that you care for the people, because I care for my people and I cannot tell my people something that's not true. So... Uh, uh, еще один важный момент, почему в том числе Ивец строит этот бизнес, для него очень важно, чтобы он как лидер вел своих людей не обманывая их, да, честно показывая всю картину и заботясь о них. И он увидел, что здесь, в этом проекте, в Дейзи, да, паундеры, они реально заботятся о людях, вот они не обманывают, они честно строят бизнес. И одним из примеров является тот факт, что несмотря на то, что а, много месяцев у нас идут просадки на трейдинге, да, в Форексе сейчас плюс, а в крипто просадки, и это нормально, потому что если прибыль не зарабатывается, да, то... Мы ее не можем показать. Оно так должно быть в бизнесе, да? в отличие от каких-то других проектов. Вот. И в начале октября на глобальном звонке мы официально сделали объявление о том, что основная часть средств из трейдинга будет переведена в Forex. Да, Это говорит о том, что об этом очень многие нас просили. Просили последние несколько месяцев, да, мы пошли на этот шаг, посоветовавшись с юристами, посоветовавшись, естественно, очень внимательно это все проговорив с эндотеком с Анной Бекер. Да? Мы пошли на этот шаг, как, как это как временная мера для того, чтобы люди почувствовали себя более уверенными, чтобы деньги дальше генерировали профит на Форексе, потому что Форекс хорошо идет, да, в то время пока Анна Бекер докрутит свой механизм по криптотрейдингу. А потом уже, если кто-то хочет, сможет вкладывать деньги в крипто, да, или потенциально, может быть, даже деньги назад вернуться да. Вот. Но это говорит о том, что фаундеры проекта, они ориентированы на, на, на то, чтобы люди здесь получали удовлетворение, вот, и для того, чтобы люди чувствовали, да, что они действительно заботятся, да, вот, это очень важно в, так, в таком подобном бизнесе. И Онлайн-бизнес, так же, как любой другой бизнес, он не дает абсолютно никаких гарантий. Очень часто у людей, кто заходит в онлайн-бизнес, неправильное представление в принципе о бизнесе, потому что люди думают, что если идет какой-то пассивный доход, вот, это, конечно же, хорошо, но если он какой-то сверх нормы да, огромный, мы знаем, что это такое, да, пройдет месяц, два, три, полгода, и в итоге проект заскамится. Мы очень много видели таких проектов. Вот, поэтому нужно сюда приходить с пониманием вообще, что такое бизнес. Нужно становиться предпринимателем, именно иметь мышление предпринимателя для того, чтобы здесь продвигаться, и не думать о том, что это просто вот какая-то там какая волшебная, непонятная история, да, где-то там генерируется что-то, вот какие-то огромные цифры, пассивный доход, и как бы все, все так замечательно, как в каких-то других проектах. Вот это тоже очень важный момент. Yes. Okay. So uh you will not believe, but two hours before I, I purchased the the uh, 10 flight tickets for my family. So all family will be in Dubai. Uh we are there. Uh six space setters and, and uh spouses. So uh I think that uh, it's very important uh, people don't understand why are uh, so important those uh, those uh, conferences when, when, when people uh, meet together uh, this is the moment uh, when you see everything uh, there is no catch you know you you can meet with with the leaders you can meet with the founders and you can talk with them you can ask you can uh, you can see these positive positive uh thinking this uh solution thinking and and that uh, that gives you uh, a, a lot a lot of energy uh that uh when you when you came back home uh you can uh, attract people you can attract people only with your energy because yeah. because you are 100 sure that that you are on the right path And if you are on the right path, people will follow you. Yeah, very important. Uh, Ивица говорит, вы не поверите, буквально два часа назад перед звонком я купил 10 билетов в, на события в Дубае в феврале на свою семью. Моя семья туда полностью полетит. Это шесть пейсеттеров и супруги, uh, Вот, конечно же, тоже полетят. Почему я это делаю и почему uh, я привожу большое количество людей в Дубае из моей команды, Потому что многие этого не понимают. На самом деле вот такие живые события, они чуть ли не самой важной частью бизнеса являются. Потому что когда вы приезжаете на подобные события, где много людей, единомышленников встречаются, и вы можете с ними общаться, с людьми из разных стран, да, с людьми из своей страны, то там на самом деле никаких подводных камней нету, Там ничего не скрывается, там абсолютно все открыто, как на ладони. И вы черпаете вот эту бешеную энергию с мероприятия, Возвращаетесь домой к себе, в свою страну и можете рекрутировать людей просто толпами на одной своей вот этой, на одной энергетике, на энергии, на этом вдохновении, которое вы получаете. Почему? Потому что вы уверены на сто процентов что вы находитесь в правильном месте и в правильное время, что вы следуете по правильному маршруту, по правильному пути. Ничто так не поднимает уровень уверенности в бизнесе, как он, как офлайн мероприятие, оффлайн ивенты. Да, поэтому Спасибо Ивице за то, что сказал. Мы тоже каждый раз говорим про то, что билеты в Дубай, учитывая то, что Дубай это дорогое место, очень дорогое. Там дорогие отели, билеты туда дорогие, нужно брать заранее на вас, на ваши команды, на ваши будущие команды. Один из примеров я приведу это Томоми, который имеет огромную команду в Японии. Мы уже с ней беседовали, да, она купила 10 билетов на своих будущих лидеров, которых у нее еще в команде нету, вот это вот настоящее лидерство, да? И она знает, что она их повезет. И мы говорим о том, что э, целый самолет компании Emirates они хотят, э, они хотят японской командой на сто чтобы прилетели именно партнеры Дейзи Я могу представить, как это будет выглядеть. Вот они будут вести переговоры либо с Emirates, либо с другой командой, э, с другой компанией, да, чтобы полностью э, взять самолет этой набить партнерами из Дези у них такие классные футболки, да, наверное, вы видели футболки японские тоже с мероприятия, фотографии. И надо сказать, что вот именно эти две страны, Япония и Венгрия, на последнем событии в Дубае, да, из ваш, ваших с вашей стран из Венгрии и из Японии было максимальное количество людей how many people did you have from from from your country from hungary I last think the time? last like... time uh, uh, you remember that we made the picture really good picture and and uh, oh, I oh eight, yes i remember eight or ten yeah. ten people was not there because they uh, already uh, go to city or somewhere but i think that the, uh, there was about 70 people 70 so now 70 is people. the goal now is the goal at least double в марте этого года на Дейзи Дизарапти, на ивентида в Дубае, я помню это очень хорошо, uh, мы фотографировались вместе с венгерской командой, вы можете представить, они все стояли на улице, uh, рядом с этим, с Кока-Кола Ареной, и явятся как настоящий генерал. Мы его называем командор, командир. Да? Он сказал своей армии, что вот, ребята, давайте туда в сторону перейдем. Там фаундеры, мы вместе сделаем фотографии. Вот на тот момент несколько человек отсутствовало, но основная масса людей была там. Где-то 70 человек Ивица привез из Венгрии на мероприятие. И Именно поэтому, ребята, когда мы летом прилетели в Венгрию, там был полный зал 800 человек, да, потому что они получили эту энергию еще из Дубая. В следующий раз в феврале Ивица говорит о том, что минимальная планка, это минимальная планка, увеличить это количество как минимум в два раза, чтобы было 150 человек в феврале следующего года. И а, то же самое можно сказать про японцев. Они в прошлый раз тоже у них было, может быть, 80 человек, ну, почти что 100 человек, очень много, да, и они сейчас хотят минимум в 2-3 раза больше людей привести, хотя подумайте о том, где находится Япония, как она далеко находится, и, например, если сравнить страны русскоязычные, да, страны СНГ, там, там та же Россия, да? то есть рейс Москва-Дубай, я сейчас не говорю про политические всякие события, да? рейсы никто не отменял, можно купить билеты, можно полететь, вот, гораздо более простая логистика. И, конечно же, мне лично будет очень приятно, если большое количество людей, я знаю, что уже десятки людей купили билеты, но все равно, чтобы очень много людей русскоязычных тоже собралось. Вот, потому что перевод обязательно у нас будет профессиональный на русский язык в том числе. И информация будет просто взрывная, такой, которой раньше еще не было. Вот на, этом, на двухлетие Дези yeah thank you so this this was very good point about this event yes uh, because... you know you know for for hungarian just uh, uh, for your people that know for hungarian is very expensive to go uh, to dubai and uh, uh, to book hotel you know to buy ticket to, to uh, and you know uh, i'm very proud to those people that they're there uh, because uh, you you know that i don't have Uh, 75 uh, uh, pay setter uh pay setter is uh, about uh, uh in my team I if I uh, count very good about 25 to 30 pay centers I have but uh, we are now growing uh, uh almost every day so that you have there 75 people paid everything you know and uh, it's not not cheap and be there. Uh, it's very, very important. But all that people who was there, they all sent to me daily messages. God bless you. And uh, uh, you told us that Forex will be uh, very good and, and everything is now fine. The, the, the company will put uh, money from uh, uh, you know, but so everybody like Daisy now. Uh, and I think that we have just very few people who maybe put a lot of money in the in the uh, for uh, in the uh, crypto and uh, uh, that uh, they are still not earned uh, uh, money, but uh, I just told them, you know patient for the good project you need to be patient. you need to have uh, at least three to five year plan. И он говорит, что на самом деле билеты из Венгрии до Дубая достаточно дорогие, uh, вот, uh, зарплаты в Венгрии, доход в Венгрии не такой высокий, uh, и люди, кого он повез в марте этого года в Дубай, эти 70 человек, это, это не были все пейсеттеры, потому что в команде у Ивицы там может быть 25 плюс-минус пейсеттеров, но не 70. Тем не менее, люди потратились на авиаперелеты, на отели, прилетели. И все эти люди потом писали, Ивица, огромное тебе спасибо, да, то, что ты... Рекомендовал нам полететь, мы зарядились энергией, ты нам говорил, что Форекс обязательно заработает, он действительно заработал. И сейчас э, все счастливы в Дезе, потому что все зарабатывают. Есть несколько, некоторое количество людей, которые вложили большие достаточно средства в крипто-трейдинг, и они еще свои вложения не отбили. А, но Ивиц им говорит, что ребята, э, запаситесь терпением, сейчас крипто переводится в Форекс и со временем вы отобьете свои вложения и выйдете в профит и не бывает такое, что вы в бизнесе достигаете успеха там буквально за несколько месяцев нужно иметь план как минимум на три на пять лет в любом бизнесе да в любом финансовом бизнесе в том числе вот а так в целом ситуация в Дези сейчас просто классная вот людям очень нравится вот все счастливы. и э, все благодарны э, Ивице э, за то, что э, посетили uh event uh marketable go to that we plan to do so Evice, we have uh maybe 10 15 minutes left if you don't okay. mind so i will ask i will ask okay if, if somebody has some question i will try to answer if i know right so one of the questions that's a little bit practical is about the system so uh because you have such a big such a huge team in in your country right so what yeah. kind of system do you use as we know in network marketing system is crucial uh so what kind of uh, system like duplicatable system do you use for you Yes, yeah, I I use a lot of uh, my YouTube videos and Telegram group so when when there is something uh that uh everybody needs to know then I made make a, a, a very short video explain everything what it's uh, important and that's it and um, in my videos there is a link For, for the uh, telegram group and uh, I always told uh, my people that, um, I'm always here. I'm here. if you have questions, it's better to ask me uh, than uh, go to some Discord uh, uh, uh, groups where where you know uh, everybody talking uh, uh, stupidities, and and uh, uh, that's it so if, if you have if i don't know the, the answer uh, then you know Ilya, i'm there i asking you I'm asking jeremy uh, and, and when i я спросил Ивицу, как работает это один из вопросов да вот наших лидеров я спросил как работает система дупликации в Венгрии, потому что такую большую команду невозможно построить без системы. Он говорит, что в его случае это его канал на YouTube, где большое количество видеообразовательных видео, в том числе по криптовалюте вообще. Да, мы видели его канал. Естественно, про тоже очень много инструментов. И там же в этих видео он всегда рекламирует, рекомендует Telegram канал, Телеграм-группу, да, и туда люди заходят. Вот это два основных инструмента, которые являются частью системы. Это youtube каналы, и Телеграм-группа для, для, для венгерских партнеров. И Ивица говорит, что если вы даже, не, если вы даже изучив эти материалы, все равно какие-то на какие-то вопросы не получили ответы, да, то я всегда для вас доступен, вот, и я всегда отвечу. И если у Ивицы нет ответа на их вопросы, он а, может всегда постучать напрямую, например, мне или Джереми, а, или Эдуарду, да, и получить ответы на эти вопросы и передать их своим партнерам. И, а, конечно же, гораздо лучше работать по такому принципу, чем заходить в какой-то дискорд или куда-то еще в интернете, просто шариться в интернете, общаться с непонятными, неизвестными людьми, где обсуждаются какие-то глупости. Да? То есть лучше работать в такой среде, где люди обладают экспертностью. Таким образом работает система ИВИЦы. И я еще, может быть, один вопрос задам, и потом, если у вас какие-то вопросы есть, мы 5 минут оставим, да? может быть, в чате вы напишите, я тоже это переведу. So... Huh. This is interesting question. So, from one of our leaders, you mentioned, Ivica, you mentioned probably two or three times today about some projects that uh, come and go, and many yeah. people they fall fall into those projects. So, uh, we all have some, uh, I would say, right, majority have some negative experience, including myself, right. So, I'm yeah, a lot of, lot of negative yes. experiences. So, uh, so people, yeah, people, pe pe people are asking you if. Uh, if uh you have experience with the uh, companies with projects that uh bas basically disappeared or ran away or turned out to be scams without maybe naming those projects so uh if you have this experience how you handle the situation when when the project disappeared yeah yeah uh, very very very good question and and uh, you know you have always people that uh, uh that will uh, uh drop stones on you uh you know who don't understand the basics of, of of business uh so the the main and important things that you never promise anything so uh you you uh, everybody who joined need to join with his own decision so I, I many times when I have people who are asking me a million questions you know I told them at the end, you know it's better to not start because I see that you are not that kind of man who can who can handle. Uh, uh, the risk so it's better for you to go to job from eight to five and that's for it that that's for you uh, so for you it's not to, to, to go. Uh, to online businesses where where where you have uh, uh, a lot of risk. So and uh, when happens uh, ship when ship happens. So then you also need to be honest. Look, uh, you cannot uh, paint you know flowers when there is you know uh, bad things happen. Yeah. Uh, you need to be yeah. honest. Look, that's it and uh, nobody knows that this will happen and and and that that is the the the uh, I think that this is the reason why I uh, uh still have more than 15 000 uh followers on on my YouTube uh, I always try to be honest to people okay yes <coughs> значит uh вопрос один, один из вопрос последний на самом деле вопрос от лидеров которые вот я собирал несколько вопросов перед началом uh, сегодняшнего Zuma uh в жизни, в карьере Ивицы была ли ситуация, когда он продвигал проект, который в итоге заскамелся? Да? И если была такая ситуация, то как он справлялся с этой ситуацией? Потому что, естественно, такая ситуация, она неприятная. Да? Ну, многие из нас тоже были, наверное, в похожей ситуации да, и имеют такой опыт. Вот Ответ следующий, что, во-первых, да, он был в такой ситуации. Вот здесь нужно понимать самое важное. Когда вы э, строите бизнес и кого-то приглашаете в бизнес, ни в коем случае нельзя ничего обещать. Э, и нужно, чтобы человек сам осознанно принимал решение о входе в бизнес. Да. Это очень важно, потому что Ивица порой сталкивается с тем, что... Он видит людей, которые не готовы идти на риск, им нужны гарантии, им нужны чьи-то обещания, они не готовы брать на себя ответственности. И такого рода люди, для них лучше работать с 8 утра до 5 вечера, работать по найму, и явиться открыто им про это говорить, да, что бизнес он не для вас, потому что бизнес – это все равно риск. Это ответственность того человека, кто этот бизнес строит, кто заходит в этот бизнес. Да. Вот Это первое. Второе, если уже такая ситуация случилась, да, что компания ну, не… не качественная компания, да, она соскамилась. Вот. Естественно, нужно достойно эту ситуацию принять и объяснить людям. Вот. Никто, естественно, если такое случается, никто заведомо, да, в какой-то подобный блудняк людей не звал. Вот. Что случилось, то случилось, и это крайне неприятная ситуация. И поэтому очень важно, что не нужно рисовать какие-то цветочки там какие-то красивые картинки, да, и лапшу на уши людям вешать. То есть, если это случилось, нужно честно описать то, что случилось, то, что произошло. И люди тебя поймут. Ивица говорит, что это его жизненная кредо всегда быть честным по отношению с людьми. И говорит: именно поэтому у него на Ютубе. На его криптоканале, где и про Дейзи он рассказывает, там 15 тысяч подписчиков, он на венгерском языке там рассказывает, да, ролики публикует, и люди следят за видео, следят за его деятельностью, да, потому что понимают, что он как бы так профессионал вот, своего дела, за которым можно пойти. И даже если какие-то сложные ситуации возникают, он всегда это разрулит, вот, и честно, с людьми будет обходиться и общаться. Вот это вот очень важно. Yeah, i think this is this is very good answers i would actually answer the same if somebody asked me this yeah you cannot do uh <laughs> in other way uh i i saw so many time people Who, who who you know he, he, he don't care he it's just you sign up uh, you uh, he will receive you know some some uh, uh referral bonus and and he will go with that money you know in in another thing so that is the reason why I told you that uh, I'm very happy that I, I find the last business what I need and I don't need more so uh, uh every day I receive uh you know uh, from other people oh, join this business join that business I don't join anything uh, more, because uh, uh, if you find uh, this 1% you know uh, from from uh, 100% that's okay, uh, then you need to stick to that 1% uh, uh, companies because 99 is scam. Uh, абсолютно, абсолютно. Uh, и говорит еще помимо этого, да, что есть uh, большое количество людей, которые просто приглашают свою реферальную ссылку, дают, какие-то комиссии зарабатывают, бегут потом в другой проект, в третий проект, да. Ну, понятно, что за ними соответствующие люди и бегут тоже. Да. Вот, серьезные, как бы, ну, предприниматели, да, бизнесмены в такие команды не вступают. Uh, вот uh, таких людей, кто сегодня там в одном проекте, завтра в другом. И, в этом как раз основная причина, почему Ивица, в принципе, решил, что Dezzy для него это последний онлайн бизнес, потому что когда вы находите один процент из 100% всех проектов, один из 100 на самом деле на этом финансовом рынке, этом очень сложном, да, крайне сложном рынке, непростом рынке, вы находите вот этот самый проект, который вы искали все эти годы, то вам просто нужно держаться за этот проект, фокусироваться на успехе в этом проекте, да, и идти к своему успеху, и идти к успеху партнеров, помогать людям, партнерам также преуспеть, потому что uh, нет смысла дергаться куда-то и идти в оставшиеся 99% проектов, которые, к сожалению, не являются просто настоящими. Да, то есть это, это не настоящие проекты, которые долго не просуществуют. Just very short, you know. I know that everybody is responsible for his own decisions, but I'm responsible what I'm giving out to people when I am on my YouTube channel because uh, I know that from this fifteen thousand people, six, seven, eight thousand will will look my video, and. Uh, It's uh, a big responsibility for me also, like leader. So I I, I cannot accept any more uh, uh, everything. So uh, when I started, the situation was was different because I I I didn't know what to do, where to go, uh, uh, uh, who to listen. But uh, you know, after 15 years uh, and uh, 500 scams, <laughs> <laughs> then. Uh, uh you start you know to to learn because uh if you're not learning from your mistakes then you uh that's not for you the, uh so so need to learn from your mistakes and and I think that uh uh uh the key uh for my success was that uh successful was that uh I uh I learned a lot uh yeah и Ивица говорит, что несмотря на то, что люди сами принимают решение всегда вступать в бизнес или нет, на нем огромная ответственность, потому что он помещает видео на канале. И там есть 15 тысяч подписчиков, из которых, когда он видео помещают, 7 или 8 тысяч человек обязательно это видео посмотрит. У него есть ответственность за тот материал, за ту информацию, которую он дает людям, да, вот в этом открытом пространстве. И э, за 15 лет, скажем так, сетевого опыта, онлайн-опыта, онлайн были разные ситуации. Вот были проекты, которые приходили, уходили. Сначала было непонятно, куда обращаться, как с этим совсем быть. Но со временем, да, со временем, ивица скажем так, продвигался к Олимпу на этом бизнесе, да, и уже стал большим профессионалом, стал уже сортировать проекты, отличать, что правильное, что неправильное. И самое важное, учился на своих ошибках, очень важно правильный опыт из ошибок, потому что без этого никогда не будет успеха. И причина успеха Ивицы как раз в том, по его собственным словам, в том, что он всегда учился, и извлекал опыт, извлекал выводы из своих собственных ошибок. И я думаю, что ребята, это на самом деле очень важные слова, потому что никто не приходит в бизнес сразу же профессионалом, Нужно пройти определенный путь, прежде чем ты преуспеешь. Нужно иметь готовность. Вот. Я могу сказать по себе, я тоже делал много ошибок. Я тоже всегда извлекал уроки из этого всего. И самое важное еще – не останавливался. Никогда не останавливался. То есть никакая эта ошибка не позволяла мне остановиться и уйти в сторону от своей мечты, которая у меня всегда была. Never stop. yes yes of... uh, yes the, the most important uh you know I, yes. i i used to tell my people when uh after 500 times i i uh, still uh started new business uh the god from from uh up look at, at me and, and and that's incredible after 500 he's again he he's up okay now we will give him daisy and he will be successful okay super <laughs> Yeah. Yeah, that's, that's very good, good words, yes. И он говорит, что как он говорит людям, да, что после такого количества ошибок, после такого количества онлайн-бизнесов, которые, может, недолго просуществовали, вот, у него такое ощущение, что это просто такой Господь Бог, онлайн-бизнес не он зашел и сказал Ивис, ты теперь заслужил. Ты это заслужил после того, что ты прошел после всех этих ошибок, сложных ситуаций, ты заслужил бизнес Дейзи. И теперь ты вместе со своими людьми по-настоящему можешь здесь зарабатывать. Yeah, that's very good, <laughs> very good yeah. analogy. Yes, I, I, yeah. I like it. Thank yeah. you so much. So, Давайте let's, uh, let's, let's, yeah, sorry. Yeah, okay. Uh-huh. Let's finalize today's uh, call, and maybe, maybe we'll pick just two questions from the chat, so I will ask them to ask like couple of questions, okay. because okay. we're running out no of time. А, ребята, вот на этом, в принципе, мои вопросы, наши лидерские вопросы заканчиваются. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте мы буквально 5 минут выделим на рандомные вопросы из чата. Пишите в чате вопросы, я их переведу на английский, и, видно, на них ответят. Вот. А так, в принципе, мы по регламенту чуть-чуть затянули, я думал, 40-50 минут, да, мы к часу приближаемся. Ну, у нас очень интересный гость, беседник, вот, поэтому э, <кх> мы не могли упустить этот шанс, да, и не задать все вопросы, которые мы подготовим. Ребят, если есть какие-то вопросы, пишите, вот, я сейчас смотрю на чат, вот, я вижу слова благодарности от людей, от Алины с Игорем, от Катерины, да, Катя, тебе тоже спасибо за организацию марафона, вот, ребята, давайте еще буквально, буквально 10-15 секунд, не стесняйтесь, пишите в чате, если вопросов нет, то тогда мы на этом закруглимся. И я вас, да, я вас попрошу, давайте поставим как признательность, как признательность ивицы, поставим как побольше плюсиков в чате, да, он обязательно их увидит, в знак благодарности. Если вам сегодняшняя встреча была интересна и полезна, поставьте плюсики в чате. И таким образом передайте свою, свою любовь и благодарность Ивице. Ивице, uh, you, you can see in the chat. So yes, I see classes, yeah, yeah, and, I, I, and fire, I, know yes, I, I, I know to read, I told you, I know to read Russian, so, so I see спасибо, right. uh, очень важные вещи обсудили, спасибо, uh, I see, see чудесная встреча. So, okay, хвала, лепа, uh, I see that also. Ивица приезжай в Россию, ты русский знаешь вообще без проблем. не говорим. Можно даже без переводчика приезжать. Yes, in the future when we when we do some big event, I mean regardless of this political mess that we have now, right? We yeah. do plan to, to, to, to do some big big event in Russia also. So uh, I will be honored to invite you uh, to join this event. So, so we'll okay, be, thank you very much. Be, I will be there yes and and you know that uh, uh, next time uh, the place where we uh, had uh, a meeting in in uh, budapest it will be too small so we will need to uh, uh, book some some i think stadium uh, some arena yes Arena. Mm -hmm. yes. Yes. yes yes we spoke about я пригласил его на наш event когда мы будем делать большой event в россии Несмотря на все эти политические события, которые происходят, обязательно мы будем рано или поздно его делать. Я пригласил Ивису к нам, он сказал, что непременно приедет. А в Будапеште мы в следующем году планируем большой ивент. И уже не хватит того места, где мы в прошлый раз проводили. Да, скорее всего, нужно будет арендовать стадион или какую-то арену в Будапеште, да, для того, чтобы большое количество людей пришло на этот ивент. Ребята... Uh, всем огромное спасибо. Вот эту запись мы обязательно выложим прямо буквально сегодня uh, для тех, кто не успел послушать. И uh, всем до новых встреч. Вот мы двигаемся дальше по по нашему регламенту. У нас четверг и суббота следующие мероприятия. Вот мы о них обязательно скажем. Ивиста, thank you so much for your time. We appreciate uh, your, no uh, your like also wisdom. If, yes. you, if you invite me, I will be there. Yeah, thank you, thank you so much, okay. thank you. Okay.